Сегодня хочу рассказать о результате прокачки анахаты чакры ⁇ это сердечный центр ⁇ И на самом деле результат меня тоже очень сильно вдохновил, воодушевил, потому что э, в самом начале моих видео, если вы отслеживали, я рассказывала о том, что э, я Роману первые две недели, когда я работала с первыми двумя базовыми чакрами, с самым низом, я очень сильно жаловалась на гнев, на раздражительность, на злость, меня накрывало просто невероятно, потому что, в принципе, я доста как я сама себя считала, достаточно терпеливый, адекватный и спокойный человек, который очень уравновешенно со всеми общается, и меня вывести на какие-то такие негативные, какие-то сверхэмоции было крайне тем не менее вот именно такие люди которые социально адекватные социально адаптивные на самом деле очень глубоко прячут эти эмоции негатива злости гнева и чаще всего этих людей накрывает именно в семье так на самом деле был у меня потому что я вот сейчас расскажу такую вещь это очень личная вещь я замечала что я немножко Неспокойно, агрессивно а, реагировала на ребенка. А именно, то есть меня, например, могло очень сильно раздражать, если у меня ребенка меньше двух лет, и если, например, он не слушается, если мы куда-то торопимся, он не хочет одеваться, катается по полу или там начинает плакать. То есть я у меня просто накрывал так, такой гнев. То есть, казалось бы, да, я наоборот должна быть в семье очень такой приветливый, спокойный, а мне было наоборот, то есть все люди внешне меня видели всегда одним типажом, а на самом деле я была вот такой просто, не знаю, вспыхивающим вулкан, когда меня там маленький ребенок, это был очень сильный провокатор для меня. И на самом деле я хочу сказать, что я обращалась к очень многим специалистам, это были тата хиллеры и психологи, и психоаналитики, я сама очень тоже, честно говоря, много читала книг, то есть что я только не делала, мне не помогало ничего. И я вот пришла к Роману, и на самом деле это не было моей основной целью, моей основной задачей на курсе. Тем не менее, когда я прокачала на хату чакру, честно говоря, это было одно из самых сложных для меня занятий, потому что во время дыхания меня накрыла офигенная просто злоба, обида, я вот знаете, вот я дышала с чувством очень большой обиды, мне было так обидно, знаете, причем обидно за все, что меня недо, недооценили так, как мне бы хотелось, мне было обидно, что вот именно, знаете, вопрос оценки меня. И когда я это прокачала, это было единственный раз, когда я просто вот встала, молча ушла, ни с кем не попрощалась, закрыла дверь, и я реально, я молчала там пару дней. То есть я не уходила на связь, мне вообще не хотелось ни с кем говорить. Но что-то невероятно случилось на следующий день буквально после практики, потому что когда мы с сыном пошли в детский клуб, и знаете, я вот иду, такое ощущение, что я попала в какую-то сказку люди мне все улыбаются, со мной здороваются, чуть ли там не деньги мне вручают, место мне уступает, Елена, здравствуйте. Я думаю, ну, что такое, как вы учили, что мир подменили. И я смотрю, я такая думаю, может, ну, я что-то со мной не так. То есть я посмотрела в зеркало, ну да, я улыбаюсь, все хорошо, но знаете, видимо какие-то вибрации шли, что люди, вот знаете, как вот… Ты лучший гость, то есть самый желанный человек в обществе. И вот было действительно такое ощущение. И более того, что самый такой сильный эффект, который я отметила, вот после, конкретно после того, как я прокачала на кату чакру, у меня абсолютно куда-то делось все вот это вот раздражение на ребенка. То есть то, что я не могла достигнуть, прибегая к опыту психологов, тета-хиллеров, там чего только я не пробовала, и книг я читала очень много, ничего не помогало, кроме практик то есть, если у вас конкретно есть вот задача, например, вы раздражаетесь на ребенка или на мужа, то есть, именно как бы в семье, да, вы чувствуете, что вы асоциальны, то, конечно, прокачайте на хату-чакру, сердечный центр, и это сделает вас более мягче, гармоничнее, и, естественно, людям, родным будет очень комфортно с вами общаться. И прежде всего вам, наверное, самому вы будете… Кайфовать от того, что у вас не, не будет появляться чувство стыда от того, что вы там срываетесь на вашем ребенке, например, или на вашем муже. За это, конечно, хочу сказать еще раз огромное спасибо Роману, потому что, правда, я очень много всего перепробовала, и это единственный метод, который мне помог. О том, что было после прокачки вишутхи, я расскажу вам в следующем видео.